Ваш компьютер заражен, И вы не знаете, какой антивирус выбрать, то я рекомендую ввести в поисковике DrWeb.co.it. Заходим сюда. Вот его название. Перелистываем вниз. И там нажимаем вот эту вот кнопочку. Ссылку на этот антивирус я оставлю в описании. И он абсолютно бесплатный. Привет, с вами Суперсоник. Сегодня мы будем снимать реакцию на два видео с Пеги. Давайте посмотрим. Спагетти с сыром. <смех> а я, <если> <смех> смог... <смех> Вау, ваш подгорело. Промоем спагетти. А, Ха-ха-ха-ха. Натальем сыра. Сырок, да. Пила аж пилить. Вот. Это да. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха у нас получилось Да ладно! Я видел еще на видео, оно мне очень понравилось. О, страшная мороженая, давайте посмотрим. Эйга. Эйга. Мороженое! А, скуй бывайся. Сливки! Давай, Сахар! А, отходи хочешь? Нанесем на плоскую посуду Так Нанесем на плоскую посуду Бедный Путин Путин обижать нельзя Путин, Путин легенда Нанесем на плоскую посуду Наносите аккуратно тонким слоем Тонким, очень тонким Тайсин Живи, а не столом Дурак Давай заново? Ну давай Стол живи <с <loaded> <с <с <с <boxes> <sharp> <слует> Стол живи Легендарная фраза Аккуратно заматывай пищевой плёнкой Аккуратно На пару часов поразилку Да ты дурак что ли? Что ты делаешь? <рых> это, ребят, смотрите, это когда папа налобухался, и он в три часа ночи делает ремонт. Тем временем он. <рых> <рых> <пустим> <рых> Путин гордится тобой и сказать, что я сказать, М -м -м -м". понял, что вот, да. Допустим, прошло несколько часов Финальный штрих, добавим сливок по вкусу Это уже не мороженое Это каша Замороженная <с -роженое> это, <с -роженое> это уже не каша, а замороженная каша Пожлю здесь просто перфекто! Вот вы и узнали, как приготовить мороженое. Нажми на эту кнопку и подпишись yes. на канал, иначе я приду к тебе и сделаю кушать. Не надо, дядя. Не надо мне готовить, я уже самостоятельный. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем агигатов за просмотр. Всем пока-пока.